Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем обучение в нашей школе русского языка ЙОЖ. Мактаб, Рус, Теле, ЙОЖ. Но это название понимают практически, я думаю, все мусульмане. Мактаб это школа, Рус, Теле, Тели, Тел. Это на большинстве тюркских языков означает язык. Но наша школа, конечно, не только для них, а для всех абсолютно людей с разных стран, которые захотят изучать русский язык с самого начала, с алфавита и так далее продолжать. Но мы уже алфавит с вами практически весь прошли, выучили буквы, звуки, если кто-то не знает, но ну, в основном сейчас в группе все, кто уже знает хорошо русский алфавит и даже русский язык знает, наверное, лучше меня. Поэтому мы э, продолжим, для тех, кто не знает еще, э, написание букв и чтение по слогам. Это у нас такой будет э, девятый урок у э, э, изучения э, русского алфавита. Начнем мы с вами с буквы А. Ну так мы по порядку и будем продолжать. А, В, Г Е. И попробуем составить слоги. На прошлых уроках мы уже, по-моему, этим занимались немножко. Из гласных и согласных. Потом у нас, наверное, будет еще отдельный урок по гласным и согласным буквам. Итак мы можем составить слоги Ба Б В да е да да это в русском языке как в английском yes. Или в языках тюркских Е, Э -е в татарском, да. Е снова, проще говоря. Да нет. То есть да, это согласие, утверждение. Да. Да, согласие, нет отрицания. Да, у нас так получается. и мы можем попробовать уже из этих э, букв составить слоги более сложные например баба Веба. Веба. Гега. Дага. Пример в слове Дагестан. Да. Г. С. -тан. Дагестан. Деда. Дед. Дедушка. Вот из этих слов можно составить, например, уже два из этих слогов. Ну, с с остальными буквами, да, если мы их уже знаем, мы можем составить русское слово написать бабу бабушка, бабушка, бабушка. И дедушка. Дедушка. Дедушка. Бабушка и дедушка. По-английски это грандмазы, грандмазы. Фазы А если на патюрске то это не совсем конечно бабушка и дедушка но карт а, это а, старый человек да у нас там честно говоря я не припоминаю как вот именно сказать бабушка и дедушка именно а, в таком ласковом обращении в ласковом обращении вот, тем не менее, бабушка и дедушка. Так, и также мы можем продолжать, что у нас еще было Г. Д. Ну, в общем, из этих букв мы составили слоги, по-моему, уже всем. И э, также можно наоборот еще слоги, да. Первое, это у нас были в этих. Слоги, где первая буква была согласная. Вторая гласная. Были слоги, где согласная, гласная, согласная. А теперь мы можем составить слоги, где будут у нас первые буквы гласные. Например, А-Б. АБ. Ав, Аг, Ад, Ад. Это, ну, Ад это, наверное, если перевести на такое. Слово, которое э, мусульмане понимают. Ад это, по-моему, Джахан нам будет. Если я чего не путаю, если я ад с раем не перепутал. А э, вот, по-моему, э, это м, такое место. Не очень хорошее, скажем так, ад одновременно. Слог такой и слово. И также мы можем составить слоги с буквы Е. Е Б Е В Е Е. Д. еда -да. Таким образом у нас получилось Ба, Б, Ва, Ве, Га Ге, Да, Де, Баб, Беб, Вав, Вев, Гаг, Гег. Да, да, дед, бабушка, дедушка. Немного сложновато для начинающих, наверное. Аб, ав, аг, ад. Ад. Слышится буква Т, когда мы говорим ад. Ну, пишется Д. Ад. Проверяется. Ну, это мы правило потом у нас еще рано, пока до правил дела не доходит, не дошло еще еба ев ег еда. Тут мы можем составить, например, слово хлеб по немецки брод. Лаваш или что-нибудь по-русски хлеб. Хлеб. Хлеб тоже. Слышится на конце буква П. Хлеб. А пишется Б. Потому что начинаем опять же ну, с правилами потом. Ева значит... Можем составить слово, например, Ева. Адам и Ева – это первые люди по Библии, которые были созданы Адам и Ева. Ева, Ега. Например, в слове берег берег реки или моря Б. Be... Берег тоже слышится буква, «к», а пишется г в этих словах. на, кон... русский язык. на... конце слов бывает слышится гл... глухая согласная т п п к. Если я опять что-то не перепутал со звонкими и глухими. Напишется деда, хлеба, берега. Так, что у нас еще мы можем составить? Еда. Еда. Ну, это все понимают. По-корейски это имщик. Еда есть. Е. Е. Е. Да. Еда. Это может быть как раз вот яблоко, которое, мол, нарисовано у нас. Яблоко. Суп. по татарски это аж. Тарелка с супом горячим. Хлеб тоже. Хлеб. Еда. А, ну, здесь что еще? В общем-то, более-менее так с этими слогами, я думаю, понятно. Ну, здесь, конечно, можно еще составить э, э, слоги... Э, в общем-то, огромное количество слогов, да, можно составить. И э, сейчас мы с вами попробуем еще немножко слогов создать. Например... Даб. Деб. Дав. Габ, габ, геб, гав, гав. Гав. И еще... Также наоборот. Допустим. Бада. Беда. Беда. Например, слово бедный. Мискин. Тоже все мусульмане поймут. Мискин. Бедный. Бедный. Ну, это может быть не только бедный. По причине э, нехватки денег. Но ну, бедный, в смысле несчастный. Так, и что-нибудь радостное. А то у нас только уже был ад. Был, бе, был бедный. А какое-нибудь радостное слово можно составить из этого всего. Тех слогов. И также наоборот. Бага. Ну, если, например, мы поставим букву О вместо А, у нас получится два хороших слова. Бог. Господь Бог. С большой буквы обычно пишут Бог. Бог тоже все мусульмане поймут, если сказать Аллах. Бог. Ну, или, как у, у христиан, Иисус Христос тоже считается. Но мы тут в полемику не, не будем вступать. Мы будем учить русский язык. Вот у нас сообщество для изучения русского языка. Да, из из этого же мы можем, если букву О, богатый. Богатый. Богатый это... Человек. Если человек бедный, мискинг, то богатый, соответственно, это богатый, у которого, если сказать по-английски, very, very, очень, очень много денег, money. Но не обязательно он богатый. Он может быть богатый не обязательно деньгами, а вообще он может быть богатый какими-то качествами или талантами, богатый, например. А, уметь рисовать а, хорошо и, или а, петь или что-нибудь еще вот с также мы можем а, дальше с этими слогами бег это где-то у нас уже было бегать бегать бежать Бегать, бегать, глагол бегать, бегать, быстро, м -м, быстро бегать или медленно, то есть это когда человек бежит, бежит он быстро бегать бег, гав значит ва... ваг, это например может быть слово вагон, тоже это многие наверно слово знают, потому что вагон это вагон поезде, вагон. Вагон, поезд. Или вагон, трамвай, например. Вот, вагон. Один вагон. Один вагон. Ну, тут где-то у нас поезд. Поезд. Вагон. Так, что еще у нас? Д, Г, Б. Так, по-моему, все. С этими буквами мы уже, по-моему, если мы возьмем первую гласную, да, там мы можем А, Б, например, А, Б, А, Б, А, Д, а, Д, а, Г. А, ГЕ. А, БЕ, А, ДЕ, А, ГЕ. А, ВЕ. А, ВЕ. А, БЕ, А, ГЕ, А, ДЕ, А, ВЕ. Вот у нас с вами <coughs> две гласные. Это А и Е e, пока что. И согласные 4 Б V, G, D. Да, всего у нас получается А, Б В Г D, E. 6 а, букв пока у нас. Из них мы составляем а, разные слоги. Также можно... Например, «еда» мы уже составляли. «Еда». «Еда». «Ева». Ну, это просто слог. Это мы сейчас не имеем в виду имя. Имена пишутся с большой буквы. А мы просто слоги пока пишем. ЕГА, ЕГА, ЕГА. Вот ЕГА у нас в том же слове БЕГАТЬ, БЕГАТЬ, ЕГА, ЕБАМ. Например, кто-то просит хлеба. Хлеба. Хлеба. Или можно сказать, множественное число. А хлеба на поле растут. Хлеба растут. Вот. пшеница. Вот. Ну, в общем-то, на этом а, мы сегодняшний урок заканчиваем. Если кому что непонятно, но ну, я думаю, сейчас пока всем все понятно. А, а, но если кому что а, в дальнейшем а, может кто-то хочет что-то добавить, а, пишите, пожалуйста, а, и какие-нибудь, может, уже более сложные вопросы да, мы разберем. Но сейчас у нас э, пока в нашей группе э, все довольно-таки образованные люди, я так считаю. Вот. Всем спасибо за внимание. С вами была школа русского языка Еж, Мактаб Рустеле До свидания, до новых встреч!